Всем привет, ребята. Фишерман Хунтер решил подкоптить мясо, сделать горячего копчения поросятина. Сейчас покажем, что там у нас. Пальцы бы не обжечь. Горячее железо. Вот, посмотрим. Коптится, короче, ребятки. Туда надо опилок добавлять. Сейчас будем добавлять. Такой процесс. Что, ребятки, вот такой вот процесс у нас. Кусочки подкапчиваются. Короче, обычный бачок стоит над костром. Сетку сделал с алюминиевой проволоки На высоте примерно сантиметров 10 см. Снизу сыплю щепку Вот такую вот Короче топором нарубленную Ранетка Можно яблоню, хоть что Вот Вот такие вот дела Улица у нас, снега столько Сейчас короче Просыпаю все дело Туда чтобы это нагревалось и угледовало копчу уже часа полтора примерно может меньше чуть-чуть может часик где-нибудь но часа два думаю надо но мясо усыхает она прямо жидкость с него выходит все это мягкое такое горячее копчение короче получится Ребятульки. Так. Привет Ютубу Подписывайтесь, смотрите видосики Охота, рыбалка Особенно смотрите мои ребятки премьеры Ставьте колокольчики Кто подпишется на меня, я на того подписываюсь тоже Автоматически а, Пальцы обжигают Вот Вот так вот Сейчас сделаем ну все, ребятки, буду закрывать листом. Давайте.